Слышите, как монеты у меня да. в руках сокают. Это значит, что начинается серия новая по Риму. И у Рима опять, как всегда, много денег. А у Свебов, как всегда, них нет. Нет, как раз таки у меня уже деньги появились. У меня доход 2000, если наивников сейчас распущу. Ну ладно, всем привет. Крич, осталось добить. Всем привет, с вами Веном. фик Короче, продолжаем. Продолжаем прохождение, а, тут я тем временем добиваю от ребатов, они были плохими мальчиками, потому что они атаковали мой город, когда там не было людей, за это не поплачутся жизнью. Блин, это еще не последний город его, я надеялся, что последний, оказывается нет. Ну последнего у него там армии нет, только okay, я вижу. Ну да, типа до него надо добраться сначала. Ну, на ускоренном марш, в принципе, можно идти. Mm -hmm. Ну, я надеюсь, там армии, если там нету, то типа можно на ускоренном даже лететь. Да, По сути. Я вот тут встану пока что. А, ну, короче, что? варвары умирают. Ну, только не свеба. Да, кроме свебов, тут есть просто целая куча варваров. Ну, эти варвары пока живут, а вот эти варвары умирают. Ну, в принципе, сейчас вот С тоже умрут. Или там фото остался какой-то. Армия какая-то осталась, которая сидит, ничего не делает. Они скоро все умрут. Так, я думаю, может с отребатами мир заключить. Сделать sure no, протекторатом. Умеренно. Согласились. Окей. Because... У меня новый протекторат с первым. <laughs> Отлично. Ну, потому что well, я просто can't. реально не хочу город их захватывать, он находится в другой провинции, где будет по-любому восстание. Там вообще будет полная жопа, пускай уж будет аккорд. Забираю его себе. Ну, тебе нужно будет захват еще три веров каких-то. Да, тут целая куча еще врагов, поэтому я пока пускай три живут. Да. Время им еще немножко дам дополнительно. Ну, а я дальше буду. Ну, наверное, пока, пока что соединю две армии. Эстав добью. И буду двигаться в сторону Галича. Галича и Белза, да. А, ты уже на Русь там собрался идти? Ну, тогда еще Русь не было, ну, типа да. Ну, Нужно с рабами справиться, ну, надеюсь, ты мне в это поможешь. Просто у меня там, пока что с тестами у меня разобраться. Но мои войска идут еще, видишь? Да, там через сколько ход, войск там у них? Ну, у них там нет, у них армии побитые, ну, в побитых войск, жестко побитых там, меньше полуотряда даже, в каждом отряде. Короче, поиных тут. Короче, мы переходим границу. Ну, вот, число как раз на на нападешь? Нет, через ход я не смогу. У меня там пишет, что болото я там один ход. Два хода мне надо, ну, короче, добраться до них. Ну, они же все умрут к этому моменту. Ну, да, будем надеяться. Так, а 3 -бат, кстати, с тобой воюют, если что, с, ми с ними мир тоже заключи. Окей, правда, не надо вряд ли согласятся. Я sure okay. but... uh... well, like tour... Вот, я буду захватывать тур. Белс, галич, все это буду захватывать, делал. Ну, буду к Черному морю двигаться. Кто okay. uh -huh. может быть на Кимров как-то? Короче, по ситуации буду смотреть Такс, такс. Что тут у нас? Денег нету, нифига. И риск очень высокий Восстание, Блин. У вас недостаточно средств для этого действия. А, ну сейчас, я деньги найду. Я найду деньги. Вот. Вот вам деньги, ребята. Не расставайтесь, пожалуйста. 4% так, у риск. Ход, у меня еще ход не будет денег. Пока что... Да, у меня я тоже. Я сневника просто. У меня все деньги Ой. ушли. Хочу соединить армию, добить, добить Эстов и распустить наемников. Потому что это щеход надо будет подождать. Пока соединюсь, там, точно надо еще. Долго. Ну, вот, а эта армия тут я сижу в Монстри потому что флот Эстов. Тут можно захватить простой город. И совую армию армию. Ну так-то у нас территория уже нормальная, смотрю. У нас в в смысле? Ну, мест, да, мест. конечно Ну да, у нас сколько уже территорий, сейчас посмотрю даже mm. Что-то не вижу well met, Политика, met, Политика. Can... Записи, а вот 48-й вход 18-й, 48 12-й поселение... А, это у меня Короче, много уже проникцев у нас The will have me listen Ты можешь двигаться на запад, я вот на восток в сторону месопотамии. с Я дальше уже не буду идти на восток ну, я буду двигаться на восток, это а будешь на Британию. Сейчас буду да, захватывать всех печей оставшихся. Ну да, вот, по сути, сейчас ты добьём этих рабов, эстов уже добьём, и всё, большую подальше подлечу. Буду собирать в персональную армию, которая будет всех наносить. Звучит the как, the как, effort, как сказка, да? Ну, как раз появится вот кузница, это бронза, то что. Думально отряда появится. Ты тупая шлюха, как ты смеешь отказывать Риму Я Не то, что масса силы, например, они понимают why... Так, значит, а какого как хрена укрепились на моей территории? <laughs> Что-то я не понял прикол. Здравствуйте, то но так, ну, ладно, сидите пока. сейчас еще армию Сколько денег. Так, давайте-ка мы тогда все-таки перестроим это здание. <как> да жалко то, что нет провинции в Скандинавии. Да, вот, что такого-то. Было бы поинтереснее. Так, так. А, а если ты, я так понимаю, грабится что-то? Что деньги собиться. Ну, ладно, недолго они еще будут грабить. себе. Ладно, походи, я наконец-то. Козна пустана, да что страшного? Так. Подражание животным. слезие восстания неминума. Так, а восстание будет? Ну, мы сейчас надеемся в армии, как раз ничего не будет, таких восстаний. Так, это сможешь дать? Нет, не сможешь. А, ну пока что будем в городе сидеть. Так, передам тебе все, все войско. А тебя распущу, наверное. Как распустить-то? Дети дубов. Нет наемников. А как, как распустить э, генерала? Не знаю. Или нельзя. Ладно, отправлю тогда в Он Он на марш. Блин, в все равно будет. Восстание будет. Это мне не нравится. А, ну но если новый отменят, то не будет восстание. Мне и Так деньги будут у меня основной доход. Из этого уходит. Ладно, не налоги, Так как восстания мне сейчас не нужны вообще. На следующий ход мы как раз разобьем этих эстов странных. Так. Ну я не знаю. Стоит ли мне сейчас идти во флот? Я думаю, что нет, потому что пока что мне на море вообще не нужно глупыть. Я был буду на двигаться, поэтому пока не буду ничего изучать. Так, ушное седло. Вот мне нужна конница. Уже пора, наверное. Хотя могу защитить боевой урок. Жилища-пауководца. Нет. Хм. Ладно, а что по гражданке у нас? Свадьба. Ну, нужно экономику тоже раскачивать, а то... ставку ставка плюс 2%? Нет, нам не надо. Рост заход плюс один, все, все провинции, вот, это мне надо. я даже не защищу этого. Так... Так-так-так... Хорошо. Но не то чтобы хорошо, потому что... <laughs> я в минус сейчас вхожу, но... Я думаю, это не страшно. Так, я хочу спросить у этих анартов, какого хрена они забыли тут на моей территории? Анарты, анарта. А Давайте, это сваливайте с моей территории, просто. Тут нет такого пункта, ну ладно. Так, Анджела, ход. Машка в Ну, что ж делать. Бамыши, чертовы. Я, наверное, сейчас как сделаю? Нападу на, на, на анартов сразу? Хотя нет, на восстание будет. Как мне поступить-то? Пока пару ходов, на постижу, потом нападу на анартов. А, анарты перекажись. Свалили свой. Свой борт. Коньти с городу. Так, а на меня напали вибиски. Не надо меня привлекать опять. Так, мы продолжаем. А, на меня напали вместе с рабами мятежники. Забавно, случай, я не знаю, давайте сразимся я смогу выиграть? Ну вообще то у тебя город со стенами, поэтому вообще, боедет, Попробуем он. сейчас. Попробуем, да? Там, хотя вот что это за рукопашник, я писать не собирался. Слава, придется заново записывать. Так, господи, вырежем все. Короче, ладно. давай там, Сарай. Мой сказку ставь. Так, у них одна лестница всего лишь, да? Вот, так это, это отличная новость. Угу. Так как поступим? Эти там урожаи, как всегда. Да кого-нибудь дай мне просто, может и никого не давать может. Без разницы. Ладно, я тебе по старинке дам стрелков. И ворожай. Ну начинай что-то ждать что Пока не подъедут полчаса. Да, да хорошо, взболтают, сболтаю, б твою мать, ну. Стрелков, как я понял. Uh -huh. Ну ладно, тогда можно перевести все войска сюда, да? Ну, наверное, Много. я не знаю. Ну, потому что у него там одна лестница, так что можно как бы сконцентрироваться на одном фронте и на фланге, да. Так что я сюда все войска переведу. Почему башни стреляют воинов? Они в лестницу. Мы обнаружили засаду врага. Засада? Где засада? Да, не обращения внимания. А, нормально. Окей. Мы обнаружили засаду врага. Да поняли, поняли. Ну, нормальных там жарят. Ты чёк убили. Вообще никак. Слингерс. Слушай, они могут просто сломать без тарана? Водей нет. Нет, как они тебя сломают. Тоже, тоже не, не сёгун. Ну, они могут жечь, в принципе. Ну, типа, долго они будут этим заниматься. Ну, они просто стоят, да, я полагаю? Да, ну не знаю, включать режим э, обороны или нет? Да, смысл. Режим обороны значит, они не будут бегать за врагом Окей okay. Он ничего не делает Так, но же убили полтряда почти Да, ты бы так не забегал бы Чего? Ну моим стрелять не получается вообще через твоих а когда их выведу да чтобы небольшое окно было хоть стрельбы ну нормально так куда себе? так и а баф надо включить конечно а, ну, бафов тут нет как я вижу как я Но понял у тебя город без команды еще а, ну да вообще Поэтому никакого бафа тут нету Угу. Да, уже это убили, но они четверды по-прежнему. Ну, думаю, пора подвести еще одних. Только с другой стороны уже. А, в любом случае, там уже мои стоят, так я буду подводить по этому. Что ты вражиев вывел? Ну, они пускай стоят, ждут, когда враг, как сказать, немножко подпросянет, они же могут орать. А. Ну, блин. такой себе. Сейчас можно уже вводить вражей. А, ну да, кстати, там ежедневно дрогнули. Угу. Ну же. Ну. Да, да. Отлично. Наша Наши остались без снаряжения. Попадет их до остальных. Потом закончились Ну Там только у одних закончились, Рейчи. Могут стрелять. Да, води их. Ну, блин, тут сложно выиграть будет Ну да, невозможно Не, ну, может быть реально даже выиграть, но, блин Да не, у них очень большие лучики были, серебряные Там, нечего делать Опять тебя захватят сейчас, и опять надо, блин, тебе подводить войска, чтобы отбить этот город А то отобью Я не знаю, как они выставали вместе с рабами, это стыкло получается. Ну, видимо, значит, так и должно быть. А да, пока. Даже не знал. Ч, ты уходишь? Нет, я... Маминска. Ну, бред это. это полный бред. Я считаю. Выставать вместе с рабами надо, <связь> Какой-то как бред, Лена. Ну, причем рабы сейчас, скорее всего, пойдут на твой второй город, да. Пытаться захватить. разграбить. По-моему, это так выглядит. Они не будут сейчас... Наши с этим, с поля кто боя? Какой позор. Пиздец <связь> <связь> Наши бегут с поля боя. Какой позор. Какой позор. Наши бегут с поля боя. Какой да. позор. Пойны убили. Ну да. Я тоже захотел. Да. Так не захватываем мой город. Ну, ладно, шучу. Ну там тебе, конечно, его будет отбить очень сложно. Он там сейчас опять стак поиск накопит. Возьму наемников, что уж. Воу. А, не, надо, на, на, что сейчас будет? Мне кажется, что, будто надо, сейчас грабить будут. надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, охренели? надо, надо, надо, надо, надо, умер новый полководец что-то не понял что частенько умирает полководцы у нас подозрительно это все как -то. естественная смерть ну ладно нехватка Серьезно, нехватка пищи вы что смеетесь? Только, что... только что было 20 пищи на до этого заход вы как 20 пищи просрали я что-то не понял бред собачья вообще как понять так хочу уничтожайте крабов? рабов Уги я должен, ну я сам уничтожу. Сейчас Мне надо разобраться с пищей, блин Откуда взять пищи-то? А, блин, как всегда Не, или как я могу, ты можешь поставить в моего города, если ты не умираешь -то? Или ты умираешь. нет, не умираешь И Пока я не умираю, один ход, у меня есть До Да нужно. могу кто подойти генерала просто своего ну так ты мог не Ну я нападу на город и ты поснишься Только если так Блин везде у меня уже рыбацкие эти рыболов Рыболов ловля блин стоит Все равно еды не хватает Давайте снесем тогда вот это здание на рыбу У меня три хода ждать Я просто в ахере Че почему так много людей живут? Точно Появляется новая фракция. встане неминуемо по Так, я тут отменил налоги. А, -а, -а, а, я налоги отменил, а там оказывается 10 пищи давал этот правитель. Рыбы сейчас просто, а, нет, знаешь что? Рыбы скорее всего сейчас просто умрут, потому что у них пищи нету. Смотри, сколько там отрядов у него. Да, да. Я понял. В чем ты? Так. Ты можешь его чисто убить, чтобы прокачать своих принципов Секунду. и триариев. Так, надо ну да. агентов. Я могу нанимать? Нет. Два из двух, два из двух. А, вот тут у меня один агент умер. Старый. Старикан какой-то. давай ка наймем. Патриции. Блин, по времени ты нападение на кельт? У них все полтора так это. У кого? У кельтов этих... Да, есть такое. Я рабов не могу напасть. Слышь? Что? На рабов почему? не могу. Ты видишь, где мои войска? А, ты типа их не можешь обойти? Смотри Вот сколько я могу походить, все. А, нифига себе А, ну тогда как раз я подведу своего генерала Они через реку, видимо, потому что прыгали Им надо было по-любому Они мало могли пройти Не, ну окей, тогда я сейчас как раз подведу своего генерала, захватим Будоргис Да, варваров надо всех убить Кирилл. Ну а там с эстами справлюсь как раз, уже на этом ходу Килл, килл, килл Так, или там флот умирает Возвращаем обратно эту армию, эту армию тоже возвращаем Домой Так, агенты меня давайте давайте Смотрите, что там по армии Разведывайте В фурде будет восстание, Вы серьезно, что ли? эти, эти восстания я вроде бы и налоги отменил даже, и все равно, восстание А, ну хотя, если я эстов сейчас, то по идее, восстание должно быть Постоянно на моих землях находятся, мои враги Может быть, из-за этого восстание Ч происходит, мать вашу? Вот ребята встали рядом с Левым и стоят просто рядом с моим городом Хух, и рядом Я не понимаю Так, ладно, сейчас я разберусь с городами. А, так, кто там торговать еще хочет? Нет, нет, нет. Логи, давайте с вами торговать новые фракции. Come, come. Your... Ты что? мы будем же сейчас с них воевать. Я не могу с ними торговать, они не хотят. Они you всех ненавидят, кто listen. вокруг них, вообще всех. Нас ненавидят, они ненавидят, ненавидят всех. Сейчас умрут. Сейчас они умрут. Да, тупые, чуваки, тупые. Так, что там, кстати, по времени-то еще можно записывать? По-моему, там буквально надо еще один ход походить. Вон, как раз. Вот. Так, ладно, сейчас. Добьют их сраных истов. У меня агент там прокачался. Я не понимаю, за что они вообще качаются, они тупо бегают по карте, ни хрена не делают. Казна пуста. Фотка пищи, встанет, неминуемо, чума. Гражданская война еще. Пичма <связать> в этом монстре Гилз, который город. А, нормально, они просто уплыли. <связать> <Эстете>. <связать> поплыли, поплыли в Россию или там в Норвегии. Финляндию. <связать> так, ладно, уничтожайте. Эстов Мне опять ступили. В смысле? Нет, вы умрете. Время умирать. Им нападение. 4000 против двух. Проботите, нет, пустите, конечно. Блин, а если он нападет на город мой? Он ускорино марш. Он за скорей Доходит. Да нет, тогда не будет нападать. Если они не хотят самоубийц, только. Тут у будет, вы заколебались с ним с просто. Ладно, до ноги, возвращаю. Да, восстание — это норма в этой игре. Ну, вообще. Тогда как сделаем? Ты сейчас на следующем ходу рабов уничтожаешь, а вот я могу генерала подвести и захватить город. Ну, ну с твоей помощью, конечно. Так, наверное, как еще. Беги быстрее. Я боюсь, я боюсь что нами нападет. Да нет, ты за территорией спрячься за свои. А, тебе сюда подвести, что ли? Ну, просто подведи, вот, где границы твоими, да, вот, здесь вот. Этого будет достаточно. Я не думаю, что он возьмет, нападет. Блин, хотя, хрен Тут бот поступает вообще по-разному. Абсолютно. Неожиданно даже как-то. Ну, ладно. Я мог наемника взять чисто, там у меня денег уже нет. У меня тоже по нулям. Тем более Семен, здесь бастания будет. Гарнизон просто не выдержит. Наемников, не знаю распускать, которые в, моих армии, в моей армии, моей которые... армии. Ну наверное, я не знаю. Ладно, распущу, я думаю должен. Зачем Работать ты с ними бастан? вообще таскаешь, что у тебя там меч Я просто я этого хотел добить. Это хотел добить просто. Mm. Че это чума? Эта чума как X-Lenning просто. просто да, ну, Вообще непонятно с чего берется Тупо <laughs> В первое время там по-моему в Барбариан Invasion только могли быть эти Как вам? Всякая чума, всякая херня Но там типа можно было и так же по-моему здесь Кстати в IT тоже есть эта херня С чумой, но тут можно типа строить канализацию То есть есть строение специально для того, чтобы Предотвращать чуму Но по-моему во втором время вообще нет ни хрена про чуму она ни с чего берется yeah. какая-то ерунда полная уходит. типа ну просто я не думаю, что в античном мире каждый год там чума шла это бред это был бы бред там был рим, помирал каждый год просто полностью заново отстроили рим опять чума ладно, завершай это ж не средневековье, не знаю, какой-то. Это просто не такое, не такое огромное количество населения, чтобы чума там каждый год была. Ты не понимаю, с чего она берется. Она бы там в зародыши бы сразу исчезала, бы исчезала, эта чума. Она, блин, берет просто на весь город, блин, шла на целую. Да у Матты договори нападение. Да закребали, ну господи хватит мне 100 дж 10 и это нас угу 6 свалите нахер они кстати со мной по-моему граничат с них власть а или нет ааа напали на рабов пожалуйста я вам помогать не буду мне предложили помочь сами воюйте там с рабами убили у меня какой-то прикол произошел. Там барбар берет воздух, махается с воздухом, и убежали все в город, они в городе махаются. Я думаю, что они помогут. Странно, Они думали, что они свежие что ли. Короче, они опять на баллиных Давай, воевать с ними. Вывозка? Нет, зачем вывозка. Дай на поле битвы. Да! Ты сейчас опять все гадаешь Я, -мо. Я твою опять, но у меня там армия стоит. Капец. Ты знаешь, у меня уже просто будет пограничный Постоянный легион один стоять, который будет помогать постоянно разгонять бомжи каких-то. Ну может объем надеюсь. Да нет, там дохерещ. Ну, их столько же, сколько твоих, там просто проблема, в том, что они сильнее гораздо. Пиздец. Если были бы Пиздец. стены, еще может быть был бы шанс. Без стен вообще шансов нет. Да я тебя <с> стрюков поставим. <постараюсь> к сожалению, это конечно не сёгун, тут бар тут стены более-менее хоть помогают. Хотя стены, Пиздец, конечно, опишись. тут полное говно. Наверное, Пиздец. Сам... Пиздец, тут самые хреновые наверное стены за все тут олвары, которые тут видел. Вообще во всех тудоварах стены хоть давали какое-то огромное преимущество, а здесь они почти не дают преимущество. все у меня все топовые да. стены. Да, потому что там и люди не убегают, и стены просто фиг штурманешь без потерь. Так, я ну, вообще не знаю, там, вы смогут обстреливаться? Нет, ты опять встал, так что я не могу стрелять. Окей. Тебе надо встать вот, вот так вот, как-то. Чтобы, типа, они, короче, на твою пехоту агрились, а я вот стоял сбоку и расстреливал Так, да? Ну, вот, я показал стрелочку. Надо под таким углом, именно встать. Ну, а так только вот, могу. Ну, вот, вот так более-менее, видишь, я могу стрелять. Ну, я сейчас отойду, типа, подожду, когда ты начнешь тратиться. Вот, подойду. Это я, я не знаю, откуда у мятежников качнут войска. У меня даже не такие качнуты, как у них. Ну, хрен знает. Просто все в Севгоне втором там было как Там тупо сразу стак появлялся. восставших. <laughs> они были бомжи, но там стак был войск. А здесь они решили сделать пару отрядов, но зато они будут топовые. Номанские там... праздники бегут. Там просто еще как было в Севгоне, что там вот эта толпа, она убегала, Наша как только нападала. Обнаружено. восставших. Блин, пращники бегут, ну, но ждем их, Наверное просто. Они просто решили, наверное, что это изи было. Все будет, что там целый стак бомжей, которые тут же убегали, как только залезали на стены. Поэтому они решили бафнуть лучшу армию, но при этом уменьшить их. <регулировать> а, ну, подводи стрелков. Ну, я не знаю, не уверен, что пора это делать. Я думаю, что пора уже. И воздуща <регулировать> агрессы на, на, на моих этих. Он сейчас еще обстреливать будет, блин. Дерьмо. Сука. На нашего военачальника напали. Ой, нет, собственно. Да, не стоит попадать. Замах, короче. <и -2> <и -2> да, да сделал так, как не надо было делать. <л either> <б mondo -1> <с -2> Ну на этих я нападаю, а на этих... захожу с фанга. Ну можно так вообще кстати Давай, ну чё они тут Давайте Офигенно, зашли с фанга. Давай стылу их даже окружай Наши ряды дрогнули угу. Наши ряды дрогнули, отлично правда, Даже да. пару минут к постоять просто да, Показал я не выжил уже. Пиздец. <laughs> Это реально капец какой-то. Получилось, что тебя окружили, слон. Они только потрясены, а мои уже твои, тоже потрясены. Твои сразу... Чак, мои сейчас убегут, а их нет. Убегают. Ну, конечно же. Мои сейчас убегут, а их нет. Даже раньше. Ну, да, скорее всего. <Стан> ну, одновременно А, Синхронно Окей Мне как бы у меня там армия стоит, я сейчас там блюд за горы ну Блин, каждый ход восстанет, это бред Время тут очень тупо сделано Ну, не, почему, ну в принципе это вполне логично Че логично, вместе с рабами восставать? Ну да. Одни рабы, одни, рабы восстали, раб, одни рабы восстали, там другие люди восстали нормальные. Рабы грабят, потом еще восстают, то, что нас грабят. Ну, Что-нибудь в рабов, рабов не сражается. <laughs> ну видишь, они рабов хотели потом убить. <laughs> Но не получилось немножко. Не фартануло. 4 отряда быть в стак. Ну да, нормально, 4 отряда восставших, а это рабы полные, Думаю, что них раз два. Да. Ну, они думали, что там рабы с кирками будут, а там чуваки в Латур с серебряными лычками просто всю жизнь тренировались. Когда на Когда, короче, в карьере там копались в грязи, они в это время качались, короче, учились драться. Да. Давайте. Нет. Ну кстати они может сейчас это. Они убегают. Они сейчас могут и убегут да. Нет там еще прачники эти будут бегать по укар. Да не убежали. Ну давайте вот так. А еще пришли. Ой-ой-ой. Нет сейчас знаешь что просто не них команда еще умер может они тут подступят. Как это русские. There, <laughs> что да, у нас убили команды еще. сикатка. Но, блин, сейчас эти потрясены, но они не убегут, наверное, да? Наши бегут с поля боя! Нет! Какой Куда пасон? вы? Нет! Зачем? Давайте, чардж Блин, они какой-то баф включили свой. Все мои вообще перестали драться. Ой. Почему? Наши бегут Они были Да почему? Что фасон? за бред? Трёпанный <связь> Рим, что за херня? Срань господня. Ну смотри мои 125, 110, а твои по 9-6 человек. <связь> <связь> что за херня? <связь> 6. Это что за? Вообще Лю... Лю... солдаты были, где их взял? <связь> Че за пиздец? Да. No, no, fuck. Странь господня просто. Ай, бачко, Оу, че. Такой вообще там потом под конец. <laughs> типа пошелся-то. Не оставили. Во Захватил все-таки. Не, ну у меня сейчас царь стоит, я сейчас захвачу просто и все. А, а если поплыли в этот город? Что? поплыли. Серьезно? Да. А, ну не смог захватить. У нас до домашние поплыли. Быстрее сдаюсь жертвы. Не, они не смог захватить там, просто. Не, догоню рабов. Да, да рабов. Ну их там, они вообще уже почти все сдох. Конечно, брабов <свят> <свят> <пребротить> пленных, да. <свят> восстание рабов! <свят> что? А, подавлено! По а у тебя есть заставки сейчас? Слушай, а, ну подходи к городу. Нет, а у тебя нет, заставка, не, заставка идет сейчас? Нет. Восстание рабов подавлено, мне написали, лол. Так это ж восстание рабов было. Короче, подводи войска, войска к э, городу и нападай, значит, на на. Б... Нападай, короче, на этот. Объявляй его, ну. А герам сейчас подведу. Так и на них. Да это армия рядом, стоит. <правда> а? Теперь может захватывать там вообще ноль человек. Нет гарнизона написано. Лоу, просто заходи там, чувак один зашел, захватил, город сказал, мой Официально признаю его моим городом <с личным. Нет, там реально можно зайти армии из одного человека, он возьмет захват. Окей. Сейчас я подаю Так, сейчас тут сначала похожу. У меня, блин, тут потери, блин, из-за сраного этого голодания, блин. Мачма, блин, это грубая чума. Не, ну эти растения пусть поводятся ко мне землюруков, они захватят все равно. Им как минимум еще ход быть. Как бы... меня это еще.. В есть 7 отрядов и здесь 3 корабля еще, так что я смогу их убить, а у него полностью побитый флот Почему? Почему это громадная чума? У меня по армии сдохло Так, так, так, так, я пойду, пожалуй, в семье Дун, сейчас с армией Блин, отменять налоги нет, не имею права не отметить налоги. У меня жратвы иначе будет минус. Поэтому. Придется налоги всегда держать. Да. Налоги от меня и минус 7 еды становится. Фу, блин. Как сложно-то с вами, а. Дрим это вообще капец какой -то. Как с этой жратвой меня это все бесит, реально. Все отлично, кроме того, что жратвы нету постоянно. Она куда-то исчезает, мгновенно. Чем вообще жратву убили? Не понимаю Ну блин, какая-то херня собачья Ну типа жратва была и все угони Но там это было связано со строительством здания Тут видимо еще с войсками связано Когда вы так много делаешь, они начинают жратву жрать огромное кстати, количество. Было... В огромных количествах В самураев такого не было, кстати Да, там не было, это только было в оригинале Ну мне оригинал вообще не понравился В Самураев больше так, что нам построить? Давайте-ка построим монеты, будем чеканить. Блин, реально не знаю, что делать с этим и восстанием. У меня сейчас восстание рабов тоже будет. Сраные. Пиздец. Блять, монеты полетели вниз. Нет, мои монеты. Так, Веном богатый. <смех> Написать в комментах. Да, у меня есть 10 рублей. <смех> Зажрался. Видосы не пилит уже полгода. С <смех> Скотины, вот если бы мне этот сраный. Если бы мне эта жратва сраная, тогда бы я уже а. захватил бы кельтов. Это Шрафтва меня бесит. Ну. Это да. Плюс один легион у меня какого-то хрена стоит по будоргиса, Я не знаю, что он там делает. Так. Легион прокачался отлично. Так, вы тоже качнулись успеха во всех действиях. Когда чума пройдет? А где посмотреть? Да я без понятия, честно, где смотреть. Вообще не ебух. абсолютно. Э, у моего мужика умерла жена, что ли? Серьезно? Перебой с удовольствием. А, все, я понял, он это, он же этот, он у него жены пока не было. Вот она флиртовать. Давай, флиртуй с этим чуваком. Как следует, займись с ним. Сама знаешь чем. Так, заключить брак. А, серьезно, а с кем она брак ты заключила? Что-то не понял. А -а -а -а -а. Кто ее муж а Вдруг она на сыне женилась. Сам вышла. Нормально. <сос> Девосемейный Реально не понимаю, на За кого она там вышла Замуж Так, а почему моему сынку-то нельзя найти Жену? не хочет Стоимость харизмы, стоимость монеты У него харизмы нет, что ли? Да, у него харизмы мало Короче, инфинитильный Еблан, Не знаю Ни харизмы, нету Просто бомж как только армии руководит и больше ни хрена не делает восстание рабов О, спасибо вы потерь ёб твою дивизию опять негры там ломают сломать камень. человека несложно сломать, сломать человека несложно я думаю сломать камень несложно, сломать его дух даже оказавшись во тьме от.. Отпируется на 20. Я Уги, я что-то за Уги вправе. Почему тут один и тот же всегда видос с восстанием рабу? Не понимаю. О, я Уги починил укрепленное поселение. Нет, только не это, блин. Ну ⁇ -мо ⁇ а вы серьезно, что ли? Рабы нападут на тот город, который у меня вообще не защищен. А почему мне, мне гребаного шага не хватило дойти до этого города? А, это Сиболис, походу. А, если слушай, если баллист распишет, то что будет? Смогу дойти? До чего? Ну, до города. Мне просто не хватает гребаного шага. Ну, на сколько не выходит. Могу... Не знаю. по идее, должно хватить. болисты дофига жрут хода. А если я распущу их, то я смогу дойти? Да, да, наверное. Нет. Все равно? Да. Мол, странно. Пиздец. А я их распустил. Да и хер с ними, они вообще не нужны. Гребаный шаг не хватит, ну как же я обожаю им просто. Да, все толвары этим. Да, уж... По-моему, тут леса горят. Походу, какой-то пепел, по-моему, над лесом летает. Так, ну ты пока не вводь за свой <соединяющие> полк, я не знаю. А, или это осень, типа, что ли? Листья, что ли, летают? <соединяющие> да, походу, точно. Я приблизил, я вижу, листья какие-то летают. Так, ну, блин. Стоит ли меня в земле кругов нанимать армию? Я там 7 отрядов и 3 флота ну, не буду нанимать. Почему шаг не дошел? Почему-то, когда я шел обычно своей армией? <соединяющие> Не хватает А когда я возвращаюсь в город, мне не хватает. Блин, меня больше всего интересует вопрос, почему тебя постоянно чума. Не знаю, там... Они в жопу, что ли, друг друга? Дерутся. Почему у них постоянно чума? Там не только в жопу, походу. Дерьмо от себя, видимо. Кака что. торговать. Выпадает из жопы у них. Хорошо, что на ютубе записываем. Ты Твича где-нибудь стримы. Забанили бы уже, наверное. Какой-то высер просто получается. За того прохождения. Ну, твои даже ребята, у них название армии Кормящие боевых чаек. Кормящий чаек», Просто трупы, значит, уходящие. Чувак. Кстати, да. Ну почему там грёбы на шаг не хватит, ну блин. Ну блин. Они сейчас чуть тем более начнут снимать войска вообще будет тут. Сейчас, сейчас вообще будет жопа просто. Какие-то ребята просто восстали, такие опа. Здравствуйте. Здорово. Здорово, начальник, начальник, привет. Ну что вы тут делаете? О, интересно. Копейщики, вот он, давайте вас наймем. Вот этих копейщиков. 102 боевой дух. Это много. Они может? просто никуда не убегут. Во имя Одина дерутся. Или не знаю, там Во имя кого? Мне 51 вот всего. Че так, много у тебя. Ну они просто там какое-то здание появилось. Имбо здание. Имбо здание, да. А, сейчас рабы меня будут атаковать. Гражданского нафиг Ну, не, у меня такого не будет. Ой, с нами напали, красавцы. Красавцы просто. До свидули, говорите. Прощайте, буль-буль карасики. Вообще красиво в Балтийском море едут, но поработить, конечно же, надо их. Ладно, убью их. Да, может, и есть, откуда ты знаешь. Красиво в Хадеевском там речка какая Гутон предлагает мирный договор 2000 монет Они при тебе Они тебе предлагают причем, а мне че это Мой легион типа вообще не имеет значения Там стоит рядом с городом Нет, я про эти говорю, которых я не мог дойти ход Ааа Мирный договор предлагает мне Ты че, шутите что ли? Ты че сейчас произошло вообще? Это шо за дерьмо? Рабы. Это рабы. Это не мои рабы, это. Сука. У меня есть, короче, корабль на море. И у ардеев появились свои рабы, короче. И мне предложили помочь убить его рабов. И ты не можешь отказаться? Нет, почему могу отказаться, ну типа нахрен мне предложили, я что-то не понял вообще. Какие-то ордеи, хрен знает, кто, блин. У меня там свои вообще-то есть рабы. Засада, зашибись просто, охрененно, но у меня сохранить просто, чтобы не вылетел, засада, возмездие, что, летит, а там 2000 человек, да, <свеч> <свеч> легион плепсов, состоящий из принципов, <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> ну я его так назвал, Клепсы которые стали принципами Видимо все, клепсом можно убегать Воспаясье Их уже не будет скоро Засада Сосада, да, это сосада Да, какая отличная засада на равнине Вообще Я никогда не вижу чуваки, что происходит? Засада, <смех> гениальная засада. Нифига себе. Это что, они так растянулись? Это засада такая. Кинский праздники. Я тут успею, блин, построиться 20 раз. Да, кстати, что-то его пращники сильно смелые, я смотрю. Ну давайте навстречу идем тогда к этим. К этим застрельщикам. А там тут еще знакос. Да. На нашего военачальника напали. Дарием. <связь> да. Но, так, а, конница, конница. тупо застряла, даже не хочет входить. А, делитесь до по последнего. Давайте делитесь за за Марса или на кто там бог военных времен? Не помню. Марс. Надо за Марс делитесь. Ну, военачальник, в принципе, у меня был новый, причем из, из вражеской семьи, так что можно сказать, даже это был специальный что не стол его там с трех сторон окружили сейчас ему в жопу полную нет куда вы? Нет. жалко плебс конечно который умрет у меня сейчас наш военачальник побит срать на него я хотел на этого военачальника ну кстати Слой я его господа. мог спасти вообще-то ну ладно в А? я его мог спасти типа ну и в принципе ладно. наши бегут с поля боя какой позор. Какой позор. Да. Нет. Принципы. Наши бегут с поля боя. Какой нет. позор. Там такие принципы просто стоят. Их обстреливают. Ну, понятное Что им остается делать? Тяжелое <къех> поражение. Ну, я что-то думал. Блин, да, ну реально от чего зависит, где будет восстание. У меня три города, и из этих трех городов мне выбрал свет. Не понимаю. Моробы, ну, сами, они сами решают, где восстание будет. Ну, я понял. Ватика а, здесь. Он менее укрепленный. Ну, вообще-то они у тебя восставали как-то в хорошо укрепленном городе. А, ну вообще-то половина армии отошло, так что нормально. Там умер только военачальник, который нахер не нужен был. Блин, что я сделал? Давай перезагрузимся. Давай перезагрузимся. Чего?